Представляю вашему вниманию самого неоднозначного робота-помощника Hedger с возможностью арбитражных сделок. Это аналог робота, который ранее был написан на языке Купайл. И теперь робот, переписан на языке Луа, и возможности данного языка позволили расширить его функционал и возможность. Робот стал более удобным, более быстрым, более красивым, с визуальным отображением различной информации на графике. Различные отзывы о данном роботе связаны с тем, что робот раздействует на самую важную составляющую при торговле на эмоциональную составляющую трейдера при ручной биржевой торговле. Что данный робот может сделать с вашей торговлей и как он может помочь смотрите в данное видео я расскажу самые основные моменты для которых данный робот предназначен. И первая функция для которой собственно робот и был изначально написан это возможность быстро превратить ваши убыточные сделки в прибыльные. Как это сделать? Это возможность совершения роботом противоположных сделок с увеличенным объемом. Итак давайте посмотрим как это работает в терминале Перед вами настроенный и запущенный лосс хеджер, и мы сейчас проверим его в первом режиме, режиме, когда трейдер совершает много убыточных сделок. В этом случае он должен размер лота робота увеличить до двух, и рассмотрим простейший случай, когда сделки совершаются синхронно. Трейдер входит, робот совершает обратный сигнал в режим хеджа. Все настройки подробно описаны в видеоинструкциях. И сейчас трейдер покупает лонг. Одновременно робот совершает обратную сделку и открывает короткую позицию. И обратите внимание, что сейчас трейдер теряет, поскольку сделка происходит против него. Но робот с удвоенной позицией отбивает все заработанное. То есть трейдер выходит в плюс. Тут важно знать свою статистику. Если у вас больше убыточных сделок, чем прибыльных, то это ваш вариант. И в этом случае вам за день удастся заработать за счет того, что у вас больше убыточных сделок. Трейдер закрывает лонг. И, соответственно, робот тут же закрывает позицию. Результат такой торговли трейдер потерял, но робот за счет удвоенного объема заработал. Тут за нас играет статистика трейдера, статистика его обычных сделок. Мы рассмотрели самый простой случай. Просто синхронное дублирование сделок. Но есть и более сложные настройки, подробнее они описаны в видеокурсах, в инструкциях к роботу. Это несинхронная торговля робота и трейдера. Когда робот работает не только синхронно, но и имеет свои собственные стопы и профиты. И вот один из идеальных случаев, давайте посмотрим на примере терминала Quick. Если вы работаете в режиме хеджа со стопами, то может возникнуть уникальная ситуация, когда и трейдер, и робот могут заработать сделки. Давайте возьмем, откроем лонг. робот, соответственно, ставит противоположную позицию и посмотрим, как будут развиваться события. Поставим стопы профит поближе, трейдер выставляет заявку на закрытие длинной позиции, и заявка стоит перед стопом робота. Текущей позиции, там, где находятся стопы и профиты, все вы это можете видеть в таблице, которую робот выводит в терминал Quick. Срабатывает сделка трейдера. Трейдер вышел из позиции с прибылью. Рынок уходит в обратную сторону и робот тоже закрывается по профиту. Вот такой идеальный вариант, он тоже случается, когда и трейдер и робот могут закрыться по профиту. В данном случае вот такая сделка перед вами. Как правильно настроить робота, чтобы вам зарабатывать? Нужно просто хорошо знать свою статистику и тогда большой шанс найти именно тот вариант, который вам подойдет и который принесет вам результат. Я твердо убежден, что торговля на демо счету это вредное и ненужное дело. И трейдер только увеличит свое время становления прибыльным трейдером. А данный робот позволяет обучаться торговле в демо-режиме, но не на демо, а на реальном счету. И при этом у него не будет риска потерять все свои деньги. Давайте посмотрим режим настроек, когда трейдер и робот работают при соотношении контрактов один к одному. Вы ставите размер робота тоже один лот и тоже торгуете одним контрактом. При этом вы, открывая короткую позицию, ничем не рискуете. Робот делает абсолютно зеркальные ваши позиции, и вы пытаетесь заработать. Пытаетесь заработать, при этом зная, что вы теряете только на комиссии. То есть у вас реальных убытков не может быть, поскольку зеркально на другом субсчету робот совершает точно такие же сделки. Это намного эффективнее, чем торговля на демо-счете, потому что торговля и обучение на демо-счете это очень вредное занятие. А здесь вы торгуете с реальной маржой, и можно вывести, настроить таблицу так, чтобы у вас была Видна только ваша маржа, и вы будете стараться заработать в течение дня. При этом вы можете себе гарантировать, что у вас не будет катастрофических убытков. При этом вы можете использовать стопы, можете использовать профиты в данном случае. Робот будет ваши сделки делать зеркальными. Как только у вас сработает стоп, робот тоже закроется в этот же момент. Поэтому вы здесь ограничены от убытков, но при этом вы получаете реальные эмоции на реальном боевом счету. И следующая функция, которая во многих случаях помогает решить так называемую проблему большой маржи трейдера. Есть ряд трейдеров, которые прекрасно торгуют и прекрасно зарабатывают на одном контракте. Но как только они увеличивают свой рабочий объем, они начинают бояться того, что у них слишком большая маржа на счету. И данный робот позволяет в режиме гуру при торговле на нескольких субсчетах данную проблему легко решить. Посмотрим в терминале Quick настройки, при которых это возможно. Для этого используется... Режим «Гуру». Выставляется соответствующая настройка. И в этом случае робот может совершать увеличенные сделки. Мы убираем счета. При помощи адаптивной таблицы всегда можно убрать счета, которые вы не хотите видеть. То есть у вас есть вот ограничение по счетам и вы видите только свою маржу. При этом ваша задача просто заработать на одном контракте. Другую маржу вы не видите и поэтому торгуйте спокойно в обычном режиме. Для многих, когда он видит большой перепад маржи, а робот будет совершать увеличенное количество сделок, вот в данном случае стоит 5 контрактов, то вы эту маржу не видите. И будете торговать спокойно, и спокойно будете зарабатывать, если вы до этого зарабатывали и ваша стратегия работала. То есть вот такой режим Гуру, когда робот просто на другом субсчету, который вы не видите, увеличивает размер ваших контрактов. Следующая функция, которая появилась только в данном роботе и расширяет его возможность применения. Это арбитражные возможности торгов при помощи роботов. То есть это одновременная торговля на нескольких инструментов, которые зависят друг от друга. Давайте посмотрим пример в терминале Quick, как это можно применить в реальной торговле. В данном случае вы можете использовать один субсчет, можете использовать разные субсчета, но при этом вы настраиваетесь на разные бумаги. Есть бумаги, которые торгуются очень часто в противоходе или синхронно. Например, фьючерс на индекс РТС часто работает в противоходе с рубль-долларом. Поэтому вы можете выставить режим хеджер, и в данном случае, например, вы торгуете на рубль-долларе, а робот будет за вас совершать сделки на AirFutures, на индекс РТС. Есть такой некий хедж. Поэтому вы можете количество контрактов тоже регулировать. Вы, например, торгуете на три контракта, робот торгует на один контракт. Или наоборот, у вас один контракт, у робота несколько контрактов. Это нужно смотреть и подбирать в зависимости от инструмента. То есть вот такой вариант в некоторых случаях может вам позволить зарабатывать одновременно на нескольких инструментах, Если вы знаете, что они работают синхронно. Сложнее отслеживать несколько инструментов одновременно, но можно вот таким способом попытаться работать при помощи хеджа. Данная возможность расширяет возможности применения лос хеджера на реальной торговле на срочном рынке форс Московской биржи. Все мы знаем, что трейдер в основном теряет. Но на чем это происходит потеря? В основном потери происходят на то, что трейдер не знает куда войти, Потери происходят на комиссии, на постоянном входе, выходе и перевороте. А вот совершить реально убыточную заведомо сделку, на самом деле так же сложно, как совершить и прибыльную сделку. И вот одной из функций данного робота, которая с этим связана, является функция промывки мозгов, как я называю. Трейдер может торговать в убыток. Трейдер может совершать убыточные сделки. Но как только к трейдеру подключается данный робот, когда трейдер знает, что за ним следит робот, который на другом субсчету будет совершать сделки увеличенным объемом, как ни странно, трейдер тут же переходит к прибыльной торговле. Это невозможно объяснить, как это и почему это происходит, но реально большинство трейдеров, которые используют данный робот, тут же начинают торговать в прибыль. И в результате воздействия на ваши эмоции при помощи робота, через какое-то время вы можете начать самостоятельно торговать в плюс. То есть вы наконец-то поймете, что... Проблема не в том, что вы совершаете плохие сделки, а в большинстве случаев и очень часто проблема именно в вашем эмоциональном состоянии, вашей чрезмерной активной торговле, а не в том, что вы плохой трейдер-неудачник. Данный робот помогает от такой проблемы избавиться. Прочувствуйте и понять это можно, только используя на своем примере, на своей шкуре данного робота. Успехов вам в торговле и до встречи в биржевом стакане.